Маслята староватые, а вот сырых груздей много. Их конечно отваривать надо. Отваривать. Ну попробуем. Не бегать никуда. Эксперимент. сырыми груздями вот такие вот махматенькие но горькие поэтому их по-любому отваривать надо а мысли это ведь старые в принципе это все ну это все сырее грозди вот их тут сейчас ведро нарежу чтобы время не терять Ммм, вот какие красоты маленькие. Ну, ⁇ лки. Неудачно. Вот какой-то ненормальный, начал убился. Рыжики уже есть. Вот, вот срежу. Потом соберу. Тут же красноголовники, тут же рыжики. И там вот еще ямка есть, метров десяти, но ветра будет наверное. а вот они пройти не дают. Были бы все большие, можно брать так бы и Вот такие маленькие грибочки, конечно. Рядом с рыжиками растут и грузди сырые. Куваем рядом. Не тут же Тут же рядышком и грибы. Да, есть, конечно, переростки. Рядом вообще-то молоденькие. Проверим. Найти бы хитрые звери. Ровно Помоложе, поменьше. Так, ну, не. не будем. Не будем. красотульки красотульки мохнатки ну вот тут же и рыжики красавец ну вот задача выполнена